дорогие братья и сестры в эфире очередной выпуск бесед о православии уроки доброты меня зовут Евгения 6 мая русская православная церковь отмечает память великомученика Георгия Победоносца и мученицы царицы Александры. в римской армии особенно ценились воины из провинции Каппадокия там в гористой местности с суровым климатом вырастали волевые, храбрые, выносливые юноши. А это важнейшее качество воина. Каппадокийцами были 40 севастийских мучеников. Уроженцем этого края был и святой Георгий Победоносец. Святой Георгий родился в 284 году. Именно в тот год когда на римский престол зашел жестокий император Диоклетиан. Короткая жизнь великомученика целиком уложилась в 20-летнее царствование императора. Отец и мать Георгия происходили из знатного рода. Предки Георгия не одно столетие верой и правдой служили римскому государству. Были пожалованы знаками отличия землями, рабами. Отец Георгия Герунтий был воеводой. И, кроме того, он был христианином. Христианкой была и мать святого великомученика Полихрония. Она была уроженка Палестины. Кроме великомученика Георгия, в роду были и еще знаменитые подвижники. Самой известной является святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, которая приходилась с Георгию двоюродной сестрой по отцу. То есть великомученик Георгий происходил не только из знатной семьи, но еще и из благочестивой. И самого его родители воспитывали в строгом благочестии. Ну однажды, когда мальчик был еще совсем маленький, выяснилось, что отец Георгий Героти христианин. И тогда язычники предложили ему либо отречься от Христа, либо принять мученическую смерть. Отец выбрал второе. Потеряв горячо любимого отца, на его могиле мальчик поклялся, что тоже будет христианин, И впоследствии исполнил эту клятву. Исповедуя Господа Иисуса Христа всем сердцем своим, он без колебаний отдал за него свою жизнь. Различные таланты дает Господь своим избранникам. Одному он даст ум государственного деятеля, другого просветит мудростью богослова, третьего наделит искусством врачевания. Георгия, Господь с малых лет одарил необыкновенной физической силой, сноровкой и способностями командира. Талант военачальника гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Военачальник должен не просто послать войска в бой. Распознав слабые места в обороне неприятеля, он должен именно туда нацелить удар своего войска. Также военачальник должен уметь вдохновить воинов и повести их за собой. Юноши, когда многие только начинают овладевать воинскими знаниями, Георгий удивлял опытных воинов своим искусством владения оружием. В учебных поединках даже бывалые легионеры, прошедшие не одно сражение, штурмовавшие крепости, бросавшиеся в абордажные схватки на море, не могли противостоять юноше. Кроме редкой силы и боевой сноровки, Георгий обладал умением найти путь к сердцам легионеров. Воспитанный в христианской вере, он в каждом легионере видел своего брата, поставленного божьим промыслом исполнять долг по защите Отечества. Его выдающиеся способности заметили, и командование поставило его трибуном. По уставам римской армии он был еще молод для этой должности, но веренное ему подразделение быстро стало лучшим в регионе. А когда в войне с арматами Ебукогорда разбило разбила второе, втрое превосходившее по численности отряд противника, то слухи о молодом трибуне достигли императора. Диоклетиан вызвал Георгия к себе, долго беседовал с ним, проверил его качество как бойца, приказал стрелять из лука и метать копье в цель. Затем предложил на карте решить сложную тактическую задачу. Георгий с блеском справился с ней. Своих сыновей у Диоклетиана не было. Он полюбил Георгия, приблизил к себе и назначил командиром легиона. За всю историю Рима 20-летний юноша не командовал легионом. Георгию предрекали славу величайших римских полководцев Гая Мария, Юлия Цезаря, Трояна. Он и сам мечтал о том, чтобы одержать победы на поле брани, прославить Отечество. Мечтам его не осуждено было сбыться. По-разному относились в те времена люди к христианству. Одни, уверовав в Господа, следовали его заповедям. Другие не обращали на его учение внимания, считая, что она со временем забудется, как и все забывается на белом свете. Третий, обладая властью, яростно ненавидели и противились заветам любви и милосердия. Будучи по происхождению потомком раба, но обладая сильной волей и природным глубоким умом, Диоклетиан стал императором и возомнил, что все подвластно ему. Как он повелит, так и будет. Сразу после своего воцарения Диоклетиан издал и дикты, согласно которым все церкви подлежали уничтожению, церковные книги – сожжению, а церковное имущество отходило государству. Каждый христианин должен был публично принести жертвы божественному императору и языческим богам. Тех, кто отказывался это сделать, подвергали пыткам, тюремному заключению и смертной казни. Диоклетиан знал, что вступает в трудную борьбу в империи, христианами были сотни тысяч человек, но уступать не хотел. Тем более, к подавлению христианства дьяк подстрекали и языческие жрецы, которые жаловались императору, что никак не могут совершать жертвоприношения в большие праздники, так как постоянно среди присутствующих присутствуют христиане и крестицы. И вот по всей Римской империи началось бесчеловечное преследование христиан. Полилась их кровь. В большой христианский праздник разъяренная языческая толпа окружила великолепный христианский храм в городе Никомедии и подожгла его. Христиане пытались спастись, прыгали закон и разбивались насмерть, выталкивали в дверь детей но толпа копьями и камнями загоняла детей обратно. Тысячи людей заживо сгорели в огне. Государственные чиновники были обязаны разыскивать христиан и принуждать их отречься от Христа. Диоклетиан образовал особый совет, следивший за выполнением императорских указов. В этот совет был включен и Георгий. Предчувствуя, что его ждет смерть, Георгий стал готовиться к ней. Отпустил на свободу рабов, продал имущество, а деньги раздал бедным. На заседании совета, когда обсуждался указ о том, что даже дети подлежат смерти, если они будут исповедовать Христа, Георгий, возвав в душе Господу, встал и сказал, «Мой государь и вы, члены совета, Почему же вы, умудренные житейским опытом люди, так злобно преследуете христиан? людей, которые не причинили никому зла, вы гоните, как диких зверей. Что эти добрые люди сделали вам? Зачем вы хотите заставить их поклоняться бездушным идолам, сделанным из камня и бронзы? Разве это идолы боги? Есть един Бог, Иисус Христос, Его Отец и Святой Дух. Как не дано человеку потушить солнце, так никто не погасит свет Христовой истины. Недоумение отразилось на лице Диоклетиана. «От тебя ли я это слышу, Георгий?» – вопросил он. «Уж не христианин ли ты?» Диоклетиан большими шагами мерил зал, где заседал совет. Члены совета, кто равнодушно, а кто и со злорадством, Георгию завидовали многие во дворце, Смотрели на императора. Все знали, как он любит Георгия. «Да, государь», — ответил Георгий, — «я христианин». «Георгий?» — недолго помолчав сказал Диоклетиану. «Ты знаешь, что еще никто в римской армии в столь раннем возрасте не занимал такого высокого поста. Никто не имел таких высоких государственных наград, какие имеешь ты. Поверь, мне больно слышать твои слова». Я видел в тебе своего преемника на троне. Прошу, мой храбрый воин, откажись от безумных слов, которые ты только что произнес, и я осыплю тебя почестями. Иначе не жди от своего господина пощады. «У меня один господин», — не дрогнувшим голосом сказал Георгий, — «Иисус Христос. Никакие обещания земной славы не поколеблют в моем сердце любовь к Нему». «А для меня ты всего лишь государь!» Император, насупившись, выслушал Георгия и закрыл заседание совета. Как только последний сановник покинул зал, вошли императорские телохранители и отвели Георгия в тюрьму. В душе Диоклетиана боролись два чувства – отца и правителя. Он любил Георгия как сына и мог бы помиловать его. Однако в армии, несомненно, и кроме него немало христиан. Его стойкость в верности распятому будет для них примером. И не только для них. Простые граждане и рабы тоже будут видеть в нем героя. Тогда окажется, что все напрасно. Пытки, смертные казни, гонения потерпят крах. Нет, интересы государства требуют. Георгия надо сломить. Следует изобрести такие муки, каких не вынесет человек. Ночью император призвал к себе палачей, про которых говорили, будто они даже камень заставят плакать, и долго совещался с ними. А Георгия в темнице заковали в кандалы, растянув его руки и ноги в разные стороны. На грудь его заворотили огромный камень. Целую ночь пробовал Георгий в узах угнетаемой каменной глыбой. Но слова жалобы не вырывались из его уст. Наутро Георгия привели к императору. «Ну что?» — спросил он. «Ты не одумался? Поклонишься богам, которым поклонялись твои предки?» «Нет, государь!» — отвечал уставший от мучений, но не сломленный Георгий. «Предки мои заблуждались». Я остаюсь верен своему господину. Диоклетян кивнул. Палачи накинулись на Георгия и привязали его к большому колесу. Под колесу, на деревянном помосте были укреплены ножи и гвозди. Когда привязанный человек соприкасался с ними, они рвали и резали его тело, нанося чудовищные раны. Самые отъявленные злодеи тряслись от страха при слове колесования. Они сразу же признавались во всех совершенных преступлениях. Такой пытки и подвергли святого Георгия. Колесо крутилось, острые ножи и гвозди кромсали его непорочное тело, но мученик не издал ни стона. Диоклетиан внимательно смотрел на Георгия и был чрезвычайно раздосадован, не заметив даже гримасы боли на его лице. Колесо остановили, Георгия сняли с него. В ту же минуту с небес слетел незримый для всех ангел Господень и, повеяв на Георгия своим белоснежным крылом, в миг исцелил его раны. Перед Диоклетианом стоял не окровавленный и стерзанный мученик, а здоровый с крепкими сильными мышцами воин. Кто ты? Не веря своим глазам, спросил император. Я твой легат, Георгий, звучно ответил мученик. Этого не может быть, подумал Геоклетиан.